No Lazy tag! это новая рубрика на нашем канале. В этой рубрике мы будем рассказывать вам не о лазертаге, а о различных проектах, концепциях, которые можно применить в лазертаге. Будем рассказывать вам о индустрии развлечений. Возможно, будем рассказывать вам о чем-то совершенно не связанным с нашей основной темой. No Lazy tag! поехали! Добрый день! Приветствуем вас в клубе Action Club Антикафе с дополнительной услугой виртуальной реальности Пройдемте немного прогуляемся и посмотрим, что же здесь у нас присутствует И, собственно говоря, я думаю, что стоит начать с наших двух одеих комнат Это комната деловая, в которой проводятся закрытые мероприятия И проходим далее Здесь у нас присутствует аэрохоккей Мини-бильярд и также присутствует игровая комната с дополнительными развлечениями, такие как настольный футбол и просто интересное местом для посиделок, где можно также поиграть в огромную кучу настольных игр. Также у нас в антикафе можно сделать себе чай, кофе и полакомиться со сладкими печеньками. Проходя далее, можно увидеть игровые приставки Sony PlayStation 3. И также здесь у нас припрятано... Приставка Sony PlayStation 4, в которую также можно поиграть со всеми друзьями. Автосимулятор с различными играми, как гоночными, так и для обучения на вождение. То есть вот сейчас вот у нас там игра с обучением на вождение. Проходим далее. Здесь у нас танцевальный уголок. Здесь запускаем джаз Dance, и можно будет потанцевать, побороться, кто лучше в танце. Три шлема виртуальной реальности. Два шлема HTC Life. В нашей библиотеке насчитывается более 300 игр. И новейший шлем это Valve Index. На котором также огромная библиотека игр и можно попробовать все в идеальнейшем качестве. Огромное количество настольных игр, в которые можно поиграть с друзьями. И также, если вы не знаете правил игр, наши администраторы помогут, подскажут и расскажут, как правильно играть в ту или иную игру. У нас есть детский уголок. Это уже для более маленьких детишек. Соответственно, детский уголок и детский городок с горкой и сухим бассейном. У нас есть лаунж-зона. Лаунж-зона — это наш второй этаж, где можно посидеть, отдохнуть с друзьями и немножечко спрятаться, скажем, от всей или излишней суеты. Здесь вас ожидает четыре наших друга – это белые мишки. Как вообще пришла идея сделать такой необычный формат интересный, совместить э, VR клуб? и «Антикафе». И насколько эта идея оправдалась, какие в этом есть плюсы, может быть, есть какие-то минусы, в общем-то формат интересный, как, по крайней мере, раньше я такого не встречал. Когда мы с моей супругой Елизаветой поехали в одно путешествие, по дороге, кстати, всегда рождается, как и родилось имя, Action Club. то есть, что там будет, значит, какое-то действие, что-то активное, то есть, ну, это как экшн. Но ну, это будет уже ну, как бы не антикафе, ну как это называем, ну, сокращенно Action Club. Хм, оставим это. Все оставили, рабочая версия была такая. И совместить э, виртуальную реальность и антикафе это было, Моя идея была именно виртуальная реальность. Мы хотели к, к нашему знакомому в другой антикафе совместить. То есть я с вами оборудование пришел бы к нему, и мы посмотрели бы, э, как э, стал бы это работать. Но скажем планы не осуществились потому что антикавфо закрылась по другим абсолютно причинам и мы стали уже искать помещение, прям целенаправленно то есть именно под это и, скажем так вообще начинания были там, снять какой-то уголочек там два на два там какие-то масштабы вообще даже в голову не приходило и по итогу сняли мы помещение, поставили оборудование. Начали работать, естественно, реклама нужна, то есть как-то объявить о том, что мы есть, что это такое, как донести людям, что такое VR вообще. И с того момента, буквально проработав там на каких-то 50 квадратах полгода, пришло понимание того, что надо расширяться, а если расширяться, что там должно быть. И банально, почему антикафе? Потому что я знал, что такое антикафе, да, что там есть настолки, соньки, ну, такие приставки, и, соответственно, что такое виртуальная реальность. Если это все объединить, что получится? И вот мы с супругой как раз пришли к тому, что это получится, что-то оригинальное, и что делаем в первую очередь, когда пришла эта идея? Благо, век, э, век современных технологий есть интернет, да, и мы пролистали всю Россию, все антикафе, практически, это мы сидели, прям скрупулезно просматривали каждое антикафе, есть ли там такое или нет вообще в России, э, я не знаю, верить интернету нет, мы не нашли, может быть, плохо искали, может, оно и есть, но очевидно, вот так, что в первых поисках, э, в поисковике не выходил. Также посмотрели Европу, посмотрели Америку, нет такого Или VR конкретно, прямо стилизованный только VR, либо это антикафе. Это подталкивало на то, чтобы уже ориентироваться на большее помещение с большим количеством игр и развлечений. И, соответственно, стало понимание, что надо делать больше, То есть и объем, и вообще все это объединить, и оно само собой вот так вот пришло. Добавили в виртуальной реальности шлемов, докупили новых всех, игр очень много докупили, то есть по антикафе тоже всего-всего. Отвечая на вопрос, оправдано оно или нет, мы хотели создавать именно... Именно чтобы это было как дома, то есть что-то такое уютное. И сделали мы это все сами, с помощниками. Ну, делали сами, понимая, непосредственное участие вообще в ремонте этого помещения. То есть как должно быть так или так по-другому. Это очень много споров, скандалов было. Нет, это будет в таком свете, нет, это не нужно. Много всего прошли, тем не менее мы делали это с любовью. Главное вложить душу в это дело. И это может быть и банальная речь, но тем не менее она действительно и говорить о том, что рентабельно или не рентабельно, я могу сказать, что людям нравится. Вот люди, которые приходят даже с порога, смотрят, вау, здорово, классно. И это говорит с их слов, что спасибо, вы классно постарались. И мне это больше нравится, чем говорить о рентабельности бизнеса. Оно может быть в ноль может в, в бутылку ходить, но ну, я люблю это дело, да, я люблю общаться с детьми, я люблю, чтобы мне приходили дети сюда, чтобы было ну, улыбка на лице, мне это большой плюс и мне это очень приятно, это это наивысочайший на комплимент а, со стороны гостей. Естественно, я хочу видеть и слышать обратную связь, то есть что понравилось, что не понравилось, может на ваше смотреть что-то улучшить, да, ну хочется там то-то, третий, третий, десятый, я это все записываю и постепенно прорабатываю, как это добавить, как улучшить, то-что говорить о том, что вот это должно быть и все тут, потому что мне это нравится, или это не должно не быть, то а что мне это не нравится. Не важно, что мне нравится, что не нравится. Главное, чтобы было приятно и удобно, интересно гостям, которые сюда приходят. разного возраст причем. Какая целевая аудитория, то есть это больше дети или молодежь или взрослые? Само антикафе зацелено на молодежь, то есть это 10-20 лет такой разброс. Но по, по работе понятно, что больше сюда приходят именно детей. То есть э, расчет идет э, ну, от 6, наверное, до 14 лет. То есть именно это какие-то именно дни рождения или просто... Дни рождения, и... да. То есть э, мероприятия в плане тематических, как Хэллоуин, там, Новый год, э, у кого-то юбилей, предприятие какого-то, да, то есть они приходят уже с детьми, ну, больше детских, конечно, праздников и хочется, чтобы их было и в том числе больше еще. Любой родитель может сказать, что похвалить своего ребенка, да, вот тебе там 100-500 рублей, иди с друзьями развлекись. И, по крайней мере, они будут знать, что они, их дети пошли в культурное место, где нет ни сигарет, ни кальянов, ни мата, не знаю, никаких негативных факторов нет, что их ребенок в целости в целом в порядке, придется, вернется домой и довольный причем. А с точки зрения экономики это как, оплата за вход или за время, или какая Есть. модель? Приходит человек на виртуальный реальность, там у меня там сыну или мне поиграет там 15 минут. Допустим, ребенок пришел первый раз, ему хочется поиграть и попробовать, что это такое. Мы даем 15 минут, оплачено за 15 минут, соответственно. А дальше он говорит, я отдохну, сейчас погоди, мы, мы не уходим. Да? Естественно, мы добавили все, что должно быть в антикафе в, в типичном. Mm -hmm. и Сложность была в том, что когда ребенок поиграет в 15 минут, дальше он идет играть в приставки, в настолки, третье-десятое. С точки зрения экономики, здесь расход ресурса, электричество, да, там, если кто-то хочет чай попить, это вода, печеньки, провизия, все. И понятно, что купив время на 15 минут, ну, скажем так, условно 100 рублей, человек может побыть здесь на тысячу. И, естественно, как любой руководитель, на это должен был обратить внимание. И сложность была в том, чтобы как сделать так, чтобы это было универсально, чтобы люди могли прийти поиграть и на виртуальной реальности, если хотят, и в антикафе остаться. И в итоге мы остановились на, моей, на моей, с моей точки зрения, универсальной схеме. Оплаты производится за человека, то есть как банально в любом антикафе, просто разница в чем, кто-то оплачивает поминутно, у кого-то идет тарификация у кого-то по часу. Мы остановились по часу, потому что, чтобы учитывать временной интервал поминутно, нужна программа, и как бы она на тот момент была дорогостоящей. И, на мой взгляд, она не нужна была ну, для нашего, скажем так дела. Поэтому мы остановились на браслетиках, которые на любом концерте тебя надевают браслет, и там у тебя там вип там еще такого у нас было там да, у нас был пишем время время визита плюс 10 минут на то чтобы переобуться если нужно раздеть, осмотреться мы всегда сделаем больше сторону гостей после этого они уже проходят и если они хотят VR они в любой момент могут взять VR там, там мама или там кто-то или ребенок говорит, мне пожалуйста 15 минут ему 30 минут все, то есть они оплачивают за вход. У нас сейчас стоимость это 200 рублей в час человека, независимо от возраста, вот взрослый, ребенок, вот кто присутствует, как в любом антикафе. За это происходит оплата. То есть всем можно пользоваться в антикафе, все играть, все что. Может просто прийти к книгу почитать или посидеть в интернете провести трансляцию. Ну все что, что делают люди в антикафе, в котором а, предоставляется эта возможность. А вот шлем виртуальной реальности мы ушли от того, почему вернусь, почему это универсальная схема, почему? Потому что Шлемы у нас стали в «Антикафе» как доп. услуга, то есть, если человек хочет на шлемы, он пойдет дополнительно их возьмет, то есть купит по стоимости как бы… То есть типа, вот эти вот часовые не включают игры в виртуальную нет, реальность? Нет. Какие шлемы есть, спрашиваю, как у профессионала в виртуальной реальности здесь, я имею в виду у тебя, есть индекс имеет ли смысл для коммерческого использования ставить индекс или это не нужно и вообще на что сейчас надо смотреть в виртуальной реальности какие могут быть игры что касается шлемов которые находятся у нас сейчас в антикафе их на трое штук это вайвы первого поколения которые в скором времени уже будут меняться потому что они просто уже морально устаревает поэтому что будет взамен я скажу чуть попозже и топовый шлем – это Valve Index, который в России и в некоторых странах Европы просто не продается. Это компания разработчика, такая, я не знаю, почему они так делают, что сюда нельзя купить. Нет, купить можно. Цена там порядка, давно не монитора, но в районе 150 тысяч за комплект в Альф Index. И на, на данный момент это является самым совершенным шлемом вир виртуальной реальности в мире. А, там много технических а, повышений в отличие от Oculus, те же самые, да, прямой конкурент. Поэтому взяв а, куча вот этого перелопатив и друзей, знакомых, кто в Америке есть, кто как это достать этот шлем, очень хочется, чтобы… Ребята, смотрите, у нас индекс есть, да, потому что его очень хорошо распирала компания-разработчик, и тем же блогерам и просто любителям VR-игры очень хотелось попробовать сравнить, даже в плане покупки, а стоит ли, все-таки он как бы, ну, стоит очень недешево, поэтому. В этом моменте я и ставку делал и на это, то есть, чтобы люди могли приехать и проверить, на нужном это или нет. И это правильно. Что говорить о, скажем так, рентабельности самого индекса? В антикафе дорогие шлемы можно ставить, вот исключительно мое мнение, но только ставить с учетом того, что ты возьмешь на них полностью комплекты ремкомплекты mm -hmm. заранее. Потому что пока ты закажешь детали, какие-то еще это очень, куча времени пройдет, а дохода у тебя не будет. Вот. Поэтому можно поставить индексы, но тогда нужно, чтобы у тебя первый был ремкомплекты, Они просто изнашиваются сами по себе кабели, да, вот, которые идут коммуникационные к компьютеру непосредственно пока, они изнашиваются и хватает месяцев, особенно в клубах они хватает на месяцев на 7-10. И обязательно человек, который будет работать с игроком. Это минимизирует твои траты. Лучше заплатить оплату зарплату человеку, который будет помогать тебе с игроком, чем вот сидеть, что у тебя все разбито. Но ну, я уже так краски сгущаю просто уже от крайности. Но тем не менее лучше оплатить работу человеку и у тебя все будет в порядке, все целое, чем ты будешь вот это вот нервы себе делать и разбираться, почему кто будет это возмещать ни к чему, и настроения ни у тебя нет, ни у игрока нет. Что касается других шлемов, ну, на мой взгляд, интересные шлемы это сейчас выходит около Quest 2, я бы его рассмотрел, мне очень интересно там, и есть еще, японская фирма их выпустила, но они пока еще, скажем так, официально не объявили, но тем не менее ждем, да. Если непосредственно брать шлем, они должны быть подвязаны на платформе Steam. Угу. можно Есть другие магазины собственных разработчиков, но, ну, по крайней мере, это сократить тебе головную боль. То есть ты взял те шлемы, в которых точно есть игры, которые не работают, которые все настроено. Угу. Если ты для себя берешь, да, ты можешь уже там такие, такое, хочу шлем, такое. Это, то... Бюджет разный, опять же, если вы только начинаете, ну, можно взять что-то недорогое. То есть в районе 50 тысяч, а, те же там Vive Pro. Рифт, Околос Рифт. Они, Околос вообще он как бы такой не капризный, поэтому можно взять его на первое время, те же там три полгода можно поработать на них, потом уже поднакопить денег и купить топовое. Чем дороже шлем, тем реалистичнее картинка. Какие игры, где их брать, во что люди играют, во что не играют? Просто опыт, как, как сделать это интересно для... Кратко ответить, выше говорил, это платформа Steam, это универсальная платформа, на мой взгляд, все удобно, кому как нравится. То есть мне там удобно, там все доступно, там все понятно, быстренько. Что касается административной работы, да, все можно включить. Естественно нужны активные игры, все это найти можно, какие игры популярны. Акцент делается какие? Если у вас больше посетителей детей? То есть от 5 там, до 14 лет. Естественно, для малышей что-то там, Fruit Ninja, такие а, простые, но интересные. Парные игры, особенно если у вас несколько шлемов, да, чтобы они могли по сети играть. Вот. вот Сразу вопрос, для того, чтобы два шлема парно играть, они должны были со быть соединены локальной сетью? или два стима и через интернет да. политика steam такая что нельзя на одном аккаунте грубо говоря держать несколько девайсов поэтому на каждый шлем создается свой аккаунт steam и ты уже объединяешь их по по сети как будто друг Акцент делается на первый раз кто первый раз не надо ему ставить какие-то пугалки то да, если особенно, это ребенок что-то такое начинающее, что-то спокойное. Например, самое э, востребованное для первого раза это погружение на дно океана. Это когда проплывает мимо Кит, mm -hmm. так называемая The Blue. Э, Она до, удостоена несколько премий э, в индустрии. Вот это самое то для начала. Я понял. Ну так, прям коротко. Топ-3 игры. Неважно, ни по аудитории никак. Топ-3 игры в VR, вот лично твой топ. Ну, это абсолютно, это Beat Saber, это Arizona Sunshine, это стрелялки, зомбаков, что-то вот в плане барабана, установки, такие игры есть. То есть, обуча... об... да, да, да, что -то, обучающие такие больше, либо диджейские этой делать, музыку писать про VR. Если, скажем так, встать на место Жени, допустим, представить ситуацию, что я бы стал владельцем подобного заведения или открыл бы себе антикафе с виртуальной реальностью, то, наверное, я бы добавил сюда больше каких-то дополнительных услуг в плане именно детских мероприятий. То есть я знаю, что, ребят, можно заказать мастер-классы, но мне кажется, что в подобном формате можно смело проводить разного рода бумажные дискотеки, какие-то масштабные анимационные программы. То есть, что компания приходит, арендует это помещение как лофт. Использовать его в том числе как лофт. То есть, Женя тоже сказал, что здесь празднуют корпоративы а именно с арендой этой площадки. Ну а до, довесками найти каких-то партнеров, которые могут устраивать здесь кейтеринг. То есть, ребята сотрудничают с пиццерии, но может быть какой-то чуть... Чуть выше уровень ресторана, чтобы устроить здесь фуршет, может быть, сдавать его под какие-то презентации, показы. Какие-то такие вещи можно использовать. Опять же, я знаю, что у ребят здесь были музыкальные презентации, то есть выступали артисты презентовали свои треки, альбомы, вот развивать эту историю, поскольку все равно у нас есть ограниченный промежуток времени, за который нам нужно зарабатывать, это э, там, условно там, будний день, будний вечер, выходной день, выходной вечер. Выходной день, понятно, загружен простыми детскими праздниками, выходной вечер можно загрузить молодежными тусовками, а вот будний вечер... Мне кажется, надо загружать какими-то такими э, мероприятиями. Я знаю, ребята играют в мафию, это хороший формат. Вот Развивать эту историю с какими-то такими мероприятиями, с продажей билетов или с э, бесплатным участием, но с оплатой за посещение непосредственно антикафе.